Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Вячеслав Костенко. Вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Рад вас приветствовать. Данное видео я сделал не просто так, а по случаю юбилея знаменитого на весь мир инвестора, миллиардера, оракула и замахи Уоррена Баффета, которому 30 августа исполнилось немного ни, ни мало 90 лет, с чем я его сердечно и поздравляю. По такому случаю грех не разобрать топ-5 компаний, которые входят в его портфель и какой процент составляет в нем каждая из них. Как показал этот счет, предоставленный в комиссию по ценным бумагам SEC по результатам второго квартала инвестиционный портфель Berkshire Hathaway, это инвестиционный холдинг, которым владеет Buffett, за три месяца подорожал на 26,88 миллиардов долларов. Портфель содержит 51 акцию. На топ-10 акций приходится 87,74% его стоимости. Сегодня смотрим, какие акции сейчас входят в топовую пятерку портфеля. А если данное видео вам понравится и мы наберем на нем 200 лайков, я сделаю подробный разбор оставшихся пяти компаний, в число которых входят и те, от которых избавлялся Баффет в период пандемии. Итак, поехали. Крупнейший актив в портфеле Баффета – технологический гигант Apple. Во втором квартале его акции взлетели на 45,5%, что увеличило стоимость актива в инвест-портфеле на 27 миллиардов долларов. Представьте себе, по состоянию на 30 июня. Еще в феврале в интервью канала CNBC Баффет назвал Apple не просто акцией, а третьим крупнейшим бизнесом – своей Berkshire Hathaway. Полагаю, это лучший бизнес в мире. Так отозвался легендарный инвестор о компании Тима Кока. Я думаю, что об этом, наверное, не слышал только ленивый. Рост акций Apple продолжился и в третьем квартале, поскольку компания своими высокими квартальными результатами доказала устойчивость к пандемии. Мы все это с вами прекрасно знаем. И Баффет увеличил долю в компании с 5,7% до 5,9%, докупив более 5,5 миллиона ее акций хай гигант сейчас стоит свыше 2 триллионов долларов а его бумаги стоят более 500 долларов за единицу хотя в ближайшем времени мы должны получить с вами сплит данных акций тем не менее большинство экспертов рекомендуют покупать бумаги 26 из 39 опрошенных и только четверо советуют избавиться от них аналитики Morgan Stanley повысили годовую цель до 520 долларов за акцию Ковен до 530, аналитики баш до 600 долларов, не исключая роста, и до 700 долларов за акцию, согласно бычьему варианту прогноза. Относительно же графика, если посмотреть сейчас на то, как движется компания Apple, перед вами 10-летний график, я должен сказать то, что возможно продолжится движение конечно, этой компании, но давайте будем не забывать о глобальных показаниях экономики, которая мировой экономики имеется в виду. И здесь уже нужно, конечно же, каждому отталкиваться от своего риск-профиля, о чем я говорил в своих предыдущих видео. Поэтому, если вы достаточно устойчивы к риску, то, конечно, вы можете покупать активы на таких высоких позициях. Если же для вас терпеть просадки это достаточно мучительное психологическое занятие, то я бы советовал вам воздержаться. Что касается меня, то по данным ценам Бумаги я покупать пока что опасаюсь. Жду скидок. Банков Америка. Самый крупный финансовый актив компании Баффета. Во втором квартале Berkshire Hathaway владела свыше 925 миллионов бумаг или 10,7% долей в капитале банка. В июле Оракула замахи стала увеличивать долю в банке и в течение двух недель приобрел свыше 107 миллионов его акций. Рост бумаг Банков Америка в третьем квартале продолжился и с 1 июля по 25 августа акции выросли на 9,5%, что в принципе и следовало ожидать. Коль уж Раку их покупает, то почему бы акциям банка и не расти. отраслевые же аналитики опрошены опрошенные Refinitiv прогнозируют рост акций Банков Америка в течение года до 28 целых 48 сотых доллара за штуку из 27 респондентов 15 рекомендуют покупать бумаги, остальные 12 держать купленные ранее если мы посмотрим на график движения цены, то мы видим, что потенциал у данного актива еще сохраняется, на данный момент цена закрытия 26 долларов 30 центов и возможный подъем как мы видим, что хай у нас находится выше 36 долларов за акцию, что в принципе допустимо и есть еще куда двигаться. Поэтому делая скидку на то, что акция находится в финансовом секторе, который сейчас в данный момент в достаточных просадках, и то, что Баффет делает ставку на эту компанию, можно сказать то, что это не неплохой вариант для инвестиций. Каждый решает для себя сам, естественно. Прежде чем что-либо покупать, всегда старайтесь анализировать и принимать решения самостоятельно. Акциями старейшего американского производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Уоррен Баффет владеет более 30 лет. Представьте себе, с 1988 года. Как-то в интервью Fortune миллиардер признался, что Кола его любимый напиток. Я на четверть состою из Кока-Кола, сказал он. Из двух. 1700 калорий, потребляемых мною в день, четверть приходится на колу. При этом человек празднует 90-летие. Задумаемся теперь над вредностью данного продукта. Любимый напиток не только давал инвестору удовольствие, но и позволил заработать. Компания Баффетт держит 400 миллионов акций производителя колы. Это 9,3% всего капитала компании. За второй квартал акции coca подорожали только на пол что увеличило стоимость актива на 0,7 миллиарда. Ну и акции любимой компании Баффета Coca-Cola могут подорожать в течение года до 53 долларов 55 центов, считают аналитики, опрошенные сервисом Refinity. Из 21 респондента 17 рекомендовали покупать бумаги, еще четверо держать их в портфеле. Ну и давайте посмотрим сейчас на график движения цены, видим то, что да, потенциал дохояв у нас еще имеется, принимаем решение опять-таки самостоятельно. Второй по величине финансовый актив в портфеле Berkshire Hathaway – это American Express. Холдинг Баффета вложился в компанию, известную во всем мире своими кредитками и дорожными чеками. Что такое дорожные чеки, к сожалению, понятия я не имею, объяснить вам не могу. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне Откровенно говоря, интересно. Купил он данную компанию почти 20 лет назад. Вот так вот нужно инвестировать, друзья мои. Сейчас он владеет долей American Express в размере 18,8%. В втором квартале акции American Express подорожали на 11%, а пакет, в котором собрано свыше 151 1 миллиона акций, вырос в цене на практически 1,5 миллиарда долларов. Относительно прогноза сильного роста в ближайший год от бумаг American Express на Wall Street не ждут. Согласно консенсусу Refinitiv, акции подорожают на 5,7%, до 104 долларов 72 центов. 11 из 29 респондентов рекомендуют покупать акции, 15 же придерживаются рекомендаций держать, а трое советуют продать бумаги. Ну и взглянем, естественно, на график движения цены, видим то, что потенциал, опять-таки, у данного финансового гиганта еще имеется, и возможно, он реализуется в ближайшем будущем. Или нет. Крафт Хайнс, он же Кетчуп. Надеюсь, те, кто из 90-х, помнят эту великолепную рекламу. По крайней мере, она мне запомнилась до сих пор. Хвала маркетингу и маркетолога, но насколько бы хорошо маркетологи не работали не это крафт хайнс не является самым удачным вложением баффета с тех пор как инвестор купил долю в продовольственном холдинге его акции упали в цене вдвое вот так вот бывает друзья мои даже такие оракулы из амахи как урон баффет ошибаются в своих инвестиционных идеях Баффет даже признал, что сильно переплатил за производителя кетчупов и майонеза. Но последние пять месяцев, с тех пор, как рынок развернулся вверх после коронавирусного обвала, акции Крафт Heinz сильно подорожали. Во втором квартале бумаги взлетели на 29%, что увеличило стоимость актива в портфеле Баффета на 2,33 миллиарда. С начала июля бумаги подорожали на 11%, добавив к стоимости актива еще 1 миллиард долларов. Ну и относительно прогноза на Уоллд Стрит не верят в продолжение ралли акции Крафт Хайнс. Согласно консенсусу, прогнозу Рефайнити в бумаге в течение года продолжают на 2,4% до 36 долларов двух центов за штуку. Ну и смотрим сейчас на график движения цены. Видим то, что ситуация за 10 лет достаточно печальная, но видим то, что в 2020 году с момента наступление коронавируса, немножечко данная компания начала подрастать. Но если у нее заделено будущее, большой вопрос. Ну и, друзья, как я уже сказал, то, что сегодня я рассмотрю только 5 компаний из топ-10 в портфеле Баффета. Для того, чтобы узнать, какие компании Бафф продал, прошу вас всего ничего. Это 200 лайков под этим видео и я делаю продолжение разбора портфеля Баффета. Если вам было полезно это видео, пожалуйста, поставьте ему лайки, напишите свои комментарии, что вы думаете относительно данных компаний, которые сегодня прозвучали в этом видео. С вами был Вячеслав Костенко, большое вам спасибо за просмотр, от вас жду подписку и лайк. На этом у меня все, большое спасибо и до новых встреч, пока!